Я что-то пропустил. О, мой. Да, я говорю, нас зарейдили там, походу. А что, нет кровати там? Нет, кровать есть, меня убитый. Там просто. Так. Ой, какой красивый домик. Нифига ты. Нифига. Так, это тот терадон, да, вчерашний? Позавчерашний, точнее. Mm -hmm. Все хорошо. Иди сюда, бля. Ой, ой, ой, какая высота, какая красота. Прошу. Чели в упле? Живу а Так, теперь. Аргентавис, да, ну. А вот, смотри, вот кто тебя ждет в этой комнате последний. чаще сейчас, сейчас. Так, а что у нас две платформы А, ты на одной платформе так? Так, а вот это соседнее дерево тоже платформу поставить можно будет? Да, я поэтому это место и выбрал, чтобы поставить о, платформу и мост сделать. О, еще три платформы поставить можно. Да, о, можно. Ну, на месте, и внизу, вот там загон, короче, для этих пеших. Блин, один день чем меня не было в игре, это офигеть. Ну, конечно, я обманываю, что это все за один день сделано, ну ладно. Ну, два ой жичара блин на ну фиомия по тебе плачет однозначно да фиомия скучает по ней где она? где моя подруга жичара так что делать фармить надо так. или пойдем томить кого идти сейчас подожди фармить надо деться мне сначала как нибудь Всё. Так. Ну ч? Посмотри, какой красавец. Вообще байка. Кожинки Красавец, да, мужчина. Че, можно еще аргента слетать? притомить одного. Да думаю, надо, да, еще одного аргента. Так он сейчас наркотой у нас. Вроде неплохо пока. Two hours later. О! Вот он, красавец готов. 213. Вс, он встал, Серёга. Все, летим домой. Полетели. Погнали. В гору маленько обойдем. Слева. А знаете почему нас не поваляли? Потому что Потому мы бада. банда. Не знаю. этот аргент, интересно, берет Богомола. Попробуй Богомола взять, если найдешь. Они здесь Да. Вон по-моему, идет, да, перед тобой прямо внизу. Нет? А, нет, Это Жук. как И Жук, да. Да, рядом с ним, Да, килогон. Жук 20-й, брать с собой? Ну цепани, ч нет. 20-й да. Ну, двадцатый, нормально. Вон и богомол, бегает. Так а что, ты хочешь с ним сделать? Ну, попробуем, берет его в лапы, агент. А где ты его видишь, я не вижу его? А вот он за деревьев. Вон он, вон он, пошел, птицу бьет, а этого жука бьет таракана. Вот я над ним сейчас. А, у этого московца бьет. А, все я вижу. Сейчас богомола этот выбер, выброшу своего этого. Да не, вряд ли войдет этом богомола. Не, не берет, да. Э? Ну да. Ну никакой он еще большой, наверное, что он не берет. А ладно, смотри, у тебя стамина сейчас кончится. не берет, не берет. Ой, стамина точно кончится. Он прыгает, так прикольно. Так, а куда жук мой делся? О, нифига себе достал. Угу. А жук вижу. сзади где-то. Сзади где-то жук был. Вон ой, он ой, он прямо перед тобой в кустах. Да блин, этот корова меня. Видишь? что-то не взял я его почему-то. Да блин, не вижу. Где он тут? Вот он возле дерева. Да я... Не берет он что-то его. А он берет и об дерево может а -а -а. Ты рано берешь. Да, не... да, ты, скорпионы пришли. У меня опять стамины нет Ты богомолу не понравился вообще. Ух ты, блин! полетели и летай оттуда короче хана жуху а -а -а. Он, он спалился печально набегал. а там одного хватает чтобы забивать не успеваешь Это ч этот это, Рексики? И смотри, ловушка для Рексика а, стоит. Лазаврая, лазаврая. Ну и ловушка для них, смотри. Но. Так, и и барашки вот лазят тут. Кожи домой несу немножко. Ну, да, мы его посадим там где-нибудь может кого будем томить. Пусть погуляет там лицо у нас. Пролетаем да. над низом кукушки, сейчас будем пролететь над старой базой. У -у -у. Не, надо там восстановить что-то, да? Порой построить там как двери сломаны или что как я там убили я не знаю я там не ходил туда больше вот она, она родненькая нет двери вынесли mm -hmm. Надо, надо заделать, заделать, надо, чтобы рейдили ее постоянно. В концовке заходит, а там ничего нету. Так, а куда мне лезть-то, я же не знаю. Ну поднимайся вверх, видишь, тут водопадик ручей такой, и вдоль ручей летит. А, водопадик ручей знаю, да-да-да. Прям самый левый, дальше уже обрыв и красный маят, короче. Обелиск. Так, это кто тут? Очень злая птица. О нет, о нет. О нет. Блин. Блин. Сука, только со мной такое случиться могло да стамина кончилась, что пора, а. на просрал, короче. Вернулся домой, Жима и солнце свет, вдруг сказали смерти больше нет